Здравствуйте. Меня зовут Ольга Викторовна. Я консультант международной компании VivaSan. Сегодня хочу рассказать вам о растительных полнатуральных красках санатинт. Это краски нового поколения, которые не содержат аммиака, разрушающего структуру волос, и не содержат металлов и парабенов. Зато в их состав входит экстракт проса, богатого кремниевой кислотой, экстракт березы виноградных косточек, скорлупы и ореха. Почему они называют полунатуральные? Потому что если мы возьмем натуральные краски, как известны всем басмахна, их нужно заваривать кипятком и наносить на волосы горячими. И поэтому можно получить ожог или раздражение чувствительной кожи. И держать их нужно от 30 минут до 2 часов. И окрашивание не очень стойкое, быстро смывается. Поэтому эти краски имеют в своем составе 1% синтетического красителя. И поэтому долго держатся и даже закрашивают седину. Вот смотрите, отросли корни. Седина практически 100%. Сейчас покрасим и посмотрим, что получится. Ну вот, процесс окрашивания завершен. Волосы живые, блестящие. Седина закрасилась. Теперь остается мыть шампунем, специальным для окрашенных волос. Он у нас концентрированный. Все шампуни у нас натуральные. И покупая 200 мл шампуня, вы получите 1 литр натурального шампуня. Берется флакончик, пятая часть наливается в шампунь и 4 части воды перемешивается. И пока они израсходуются. Потом наведете следующую порцию. Есть шампуни для сухих волос, для нормальных, для поврежденных, от перхоти. В общем, по вкусу, кому какой нужен. А бальзам у нас универсальный. Наносится после мытья головы и не смывается. И защищает ваши волосы от вредных воздействий окружающей среды, до следующей помывки. Кому интересно, задавайте вопросы. Отвечу. Всего вам доброго. Удачи.